Раздел три. Возвращаясь назад к сыновству. Глава двенадцать. Жизнь на батарейках. Атмосфера ожидания заполнила комнату. Я сидел вместе со своими товарищами-студентами в аудитории, ожидая услышать свое имя. Я тяжело работал весь этот учебный год и хотя я твердил себе, что это не важно. Но где-то глубоко внутри меня созрело желание получить достойную оценку своим усилиям. В школе раздавали награды студентам за их годовые достижения Во время церемонии я играл в уме в одну очень интересную игру Ты тяжело трудился этот год, следующая награда, скорее всего, будет твоей Нет, она досталась другому, но у тебя все еще есть шанс когда наступил решающий момент, и мое имя должно было быть названным, мое сердце забилось в предчувствии, но когда я услышал имя, оно оказалось не моим, а моего друга. Вот здесь наступает самое интересное. Внешне я аплодирую моему другу и его успехам, но внутри меня обуревают совершенно иные чувства. Почему это он получил награду? Я работал усерднее, чем он. Я не могу поверить, что они присудили награду ему. А, кажется, я догадываюсь, почему, он родственник одного из учителей, и поэтому они выбрали его. Результат был ожидаем. Как всегда, важно не то, что ты знаешь, а то, кого ты знаешь. И все это время я продолжаю хлопать, улыбаться и стараюсь выглядеть невозмутимо. Облако начинает сгущаться, и следующие несколько часов я чувствую себя слегка подавленным и немного рассерженным. В общем, еще один день, прожитый на батарейках. Для ребенка не составляет особого труда уяснить себе, что если ты хочешь, чтобы тебя ценили и принимали, то ты должен быть первым среди равных. Добро пожаловать в мир сравнения! Вы когда-нибудь попадали в ловушку, покупая что-то одному из ваших детей на день рождения, и не покупая ничего остальным детям. Обычно после этого начинается ад. И ваш обделенный ребенок, как попугай, начинает повторять. Это нечестно. Вперемешку со слезами и воплями, а иногда даже с истерикой. Также существует еще и конкурс в парке под названием «Папа», «Смотри», вы наблюдаете, как один из ваших детей скользит вниз с горки и улыбаетесь этому. Позади вас другой голос зовет «Папа, смотри», и вы оборачиваетесь посмотреть, как другой ваш ребенок качается на качелях. Ваше внимание переключается на что-то еще, и вы пропускаете очередное «Папа, смотри», и затем на вас обрушивается целая автоматная очередь из «Папа, смотри» со все увеличивающейся громкостью и интенсивностью. Затем мы садимся, чтобы подкрепиться, и как только вы приготовились насладиться едой, вы слышите чудную маленькую песню, а у него больше, так нечестно, дай мне еще. Все это является сутью жизни на батарейках. Когда мы взрослеем, мы стараемся и ведем себя более достойно. Но сравнивание и привлечение к себе внимания других представляют из себя ту ось, на которой вращается человеческое бытие. Большинство школьных программ, кажется, учитывают эту необходимость в сравнивании и привлечении внимания у детей. Будучи сбитыми в группу со своими ровесниками, подальше от привлекательности домашней обстановки, они представляют из себя идеальную среду для внедрения батареечных принципов. Следующие 12 лет будут гонкой за состязательное превосходство в одной или более областях знаний, и таким образом детям обеспечивается их яркое и счастливое будущее. Большинство культур возвышает более умных. Конкурентоспособность является тем активом, который поможет вам достичь больших высот. Вас никогда не удивляло, почему дети, имеющие способности запоминать и выдавать знания, как правило, вознаграждаются более нежели дети, которые умеют больше работать руками. Можете ли вы себе представить поступление в университет лишь на основе того, что вы действительно умеете следить за садом или починить двигатель в машине? Конечно, имеются места и для людей с подобными дарами, но судьба стремится поместить академиков на самую вершину горы. Год за годом дети приносят домой табели успеваемости и оценивают себя на основе этих табелей. Я много раз сталкивался с ситуациями, когда личность, наделенная способностью делать что-то руками, не могла осилить обучение. Как результат, вы часто можете найти людей, ограничивающих себя комментариями «это не для меня» или «я никогда бы не смог добиться этого» или «вульгарным «я слишком туп для этого». Но существуют также и другие пути к успеху. Каждая школьная система имеет спортивную программу, которая позволяет детям конкурировать на физическом уровне. Дети потратят тысячи часов, развивая атлетическое умение в надежде, что однажды это принесет им власть и славу, к которой они стремятся. Мы все знаем, что спорт ⁇ это только игра. Но попробуйте убедить в этом всех английских болельщиков неистовствующих на улицах Европы во время мирового чемпионата. А как насчет человека, который, видя, что его любимая команда по крикету терпит поражение, получил сердечный приступ и умер еще до окончания игры? И почему серьезные спортсмены получают миллионы долларов в год, пиная ногой кожаный мяч, пытаясь загнать его между двумя перекладинами? Спорт — это серьезный бизнес так как он является одним из простейших средств для обретения авторитета через достижения и предоставляет вам такое внимание, о котором можно только мечтать. Это одна из лучших систем, питаемых батареечным деревом. Это наилучший способ убийства веры в то, что нас могут ценить благодаря нашим отношениям, а не нашим достижениям. Одним из самых интересных моментов в спорте является то, что даже если и демонстрируя результаты самого высокого уровня, вы пришли вторым, никто даже и не запомнит вашего имени Эмоциональная травма проигрыша может быть разрушительной Вспоминаю, как я наблюдал футболиста, рухнувшего на траву и рыдающего как ребенок из-за того, что он упустил возможность забить пенальти и тем самым лишил команду призового трофея я вспоминаю, как тренер команды поддерживал его вне поля, и мне было интересно узнать, насколько высоко он себя оценивает в тот момент. Ну естественно, это всего лишь игра. Все верно, но только эта игра — борьба не на жизнь, а на смерть. За свою ценность и принятие вас другими. Мы можем назвать целый список и других божеств, которые, как мы надеемся, — явит нам свою милость и подарит нам успех и счастье, которых мы ищем. Есть царство физической красоты. Мир, где признание завоевывается или теряется в зависимости от устройства ваших лицевых костей или размеров вашей груди. Вы знаете, сколько молодых женщин, рыдающих в подушку каждую ночь, чувствуют, что они не соответствуют стандартам. Мы недавно наблюдали стремительный рост проблемы, называемой анорексией, отвращение к еде, которую приобретают в основном сознательно голодающие женщины, надеющиеся таким образом сбросить вес и приобрести невероятно тонкую фигуру. Как насчет королевства накопления богатств или продвижения по службе, или жизни в фешенебельном пригородном районе? Я работал в мире корпоративных служащих несколько лет, и мне было довольно интересно наблюдать за порядком доступа к кормушке. Вы можете определить должность человека по типу и качеству офисной мебели у него в кабинете. Старший босс владеет отдельным помещением под офис, с окнами, выходящими на улицу. У него высокое кожаное кресло с подлокотниками. У него большой пятнистый деревянный стол с установленным на нем новейшим компьютером. Парень на ступеньку ниже также имеет отдельный кабинет под офис, но вид из его окна не настолько хорош. Кресло у него не настолько дорогое, и компьютер не такой быстрый. В следующий по рангу менеджер делит свой офис еще с кем-то и у кресла, в котором он сидит, нет подлокотников. О, а еще у него нет Хенфри телефона, и он даже не может видеть, что там за окном. Это смешно, когда вы размышляете об этом, но для корпоративного мира это очень важное дело. Офисная мебель, а это серьезный показатель соревнования между равными. Список соревновательных возможностей в батареечном мире не имеет конца, но обычно он ограничивается следующими категориями. 1. Уровень образования. 2. Атлетические возможности. 3. Музыка. Творческие способности 4. Работа, уровень дохода 5. Внешность 6. Достижения и успехи 7. Национальность Это те идолы, которым поклоняется этот мир и надеются обрести у них благосклонность. Они божества точных задач, которые обычно требуют полного подчинения, если вы хотите обрести их милость. Обычно они требуют жертвовать семьей и друзьями, и если вы везунчик, вы, возможно, испытаете час славы перед тем, как упадете вниз. Все мы становимся рабами этих божеств из-за силы батареечного дерева, и это именно те боги, от которых Бог, Творец неба и земли, желает нас спасти.